Привет всем! Буквально остается пару дней до Нового года, и я хочу устроить мозговой штурм. Как всем привет! Буквально остается пару дней до Нового года. И я сейчас хочу устроить мозговой штурм. Как много можно сделать закусок из перепелиного яйца? Тема актуальна много новогодних праздников застолья и так далее я думаю вам это будет полезно по ингредиентам я взял конечно же перепелиные яйца вареные почистил их э, филе анчоуса э, сыр пармезан майонез есть э, горчица красная икра конечно э, каперсы огурчики соленые Вяленые помидорчики, которые я сам делал, черный кунжут, пару зубчиков чеснока и паштет тоже, который я недавно делал, он будет не лишним. Давайте придумаем для начала какой-нибудь первый соус. Это, наверное, будет нечто подобное Цезаря. Я возьму майонез. Чайную ложку. Совсем чуть-чуть горчицы. Анчоусы. Чесночок. Это сочетание чесночок с э, анчоусом очень-очень классное. Ну, в принципе, наверное, все. Сейчас это все мешаем. Как же ж все. Немного сыра пармезан тертого. Берем яйцо, аккуратненько разрезаем, нам же шевок на стол подавать, поэтому чтобы оно не ломалось. Аккуратно достаем серединку, желток, он нам еще пригодится. Добавляем соус. Один вариант можно оставить вот прям так с соусом, а второй вариант можно украсить кунжутом. Чуть-чуть. продолжим паштет добавим майонез Еще один вариант, майонез, желток и чесночок. перемешиваем зефирка что-то сегодня ведет себя плохо здесь можно два варианта даже три оставить так как есть а можно Например, положить кусочек вяленого помидорчика. Это будет очень симпатично. Либо и корочки красные. Еще один вариант соус. Опять же, майонез, каперсы, измельчаем. добавляемся. Капель пополам. Как-то так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте придумаем еще четыре. Майонез. И огурчик соленый. Мелко режем его, перемешиваем. Еще желток майонез. Вяленых помидорах. Есть еще шикарный чесночок, который я сейчас тоже добавлю вместе с помидоркой. Меленько режем. Оно добавит не только вкус пикантный, но и визуально, уверен, будет очень симпатично. маленький штрих. Представьте, что это не анчоус, а какая-нибудь копченая килька, там хамса, тюлька. В общем, разную-разную рыбу можно использовать. Так, итого я уже сделал 9. И давайте сейчас что-то придумаем в 10 варианте. Я думаю, а давайте что-нибудь без майонеза возьму огурчик возьму вяленый помидорчик и отсюда же достану чеснок немножечко это все измельчу салат сделаю Вот так вот. Смело. Вот так по-разному можно подать перепелиные яйца в этом видео я показал вам 10 способов как можно подать перепелиные яйца куриные тоже в принципе ингредиентов только больше надо подать в разных вариантах Подкинула мысли идей вы можете выбрать любой из этих либо же на, на основе этих вы уже можете собрать нечто свое но Каждый из вариантов очень вкусный. Корочка. М -м -м. С черной икрой вообще было бы шикарно. Наверное. Все, ребят, с наступающим Новым Годом. В следующем году хочу пожелать вам, чтобы у вас ломились столы. И чтобы у вас каждый день был семейный ужин. Успехов! Увидимся в новом году!